Всем привет, ты смотришь Универ -ньюз». и сегодня в студии я, Диана Шилова. Мы начинаем наш выпуск. Бурная научная жизнь кипит Хальмаматер. Совсем скоро казанские ученые найдут новые лекарства из бесчисленных химических соединений. Расширяем свой кругозор в области гуманитарных наук и искусства, какие изменения в QS рейтинге произошли за 2017 год. Ректор КФУ вручил лучшим выпускникам 2017 года дипломы с отличием. В Казанском университете активно работает магистратура по хемоинформатике, которая является третьей в мире действующей программой по данному научному направлению. В чем необходимость развития малознакомой науки, выясняла Аделя Шамилова.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 Науке. Работы школы продлится до 7 июля. Принять участие в ней может каждый желающий. Аделия Шемилова, Роман Самарин, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров подтвердил, что университет сохраняет планы войти в топ-100 мировых вузов к 2020 году. По направлению гуманитарной науки и искусства вуз расположился на восьмом месте по России. О всех подробностях расскажет Аурелия Сташкова. Смотрим.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 Лучшие студенты, проявившие себя не только в учебе, но и в творчестве, спорте и общественной жизни, отметили выпускную в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Поздравляю, первый выпускник Казанского федерального университета! Академическая шапочка выпускника и сотни радостных лиц можно было увидеть в Институте управления экономики и финансов. И это означало одно – лучшие студенты университета пришли получить лично из рук ректора свой диплом. Я так ждала этого праздника на самом деле, потому что это такой… Масштабный большой университет, и очень приятно быть лучшим выпускником одним из лучших в этом университете. Все уже, все вроде бы как закончилось, и закончилась учеба, все эти четыре года пролетели очень быстро, и начинаешь вспоминать первый курс, второй, третий, четвертый, студенческую жизнь, научная деятельность, всякие дни первокурсника, студвестные, в общем, я очень рад, что я учусь в Казанском федеральном университете. Небольшое волнение, радостное волнение, полно восхищение, то, что все закончилось. В этот день в актовом зале собрались 250 лучших студентов «Альма-Матер». Всего же КФУ в этом году окончили более 8 тысяч человек, причем более 2 тысяч из них с отличием. Студент университета вносит огромный вклад в его развитие, поднимаясь каждым разом университет на высокий уровень. Тот университет, который вы заканчиваете или выходите со стен университета, это разный университет. Мы с вами прошли весь длинный Достаточно непростой путь форматирования университета, формирования его единой корпоративной культуры. Мы отрабатывали на вашем поколении студентов новые технологии и все это делали вместе с вами, получая обратный отклик. Думается, что каждый из выпускников будет с трепетом сердце вспоминать те мгновения, которые они провели в университете. Практика характерна для института экологии, когда мы все в таком домике, в заповеднике, такие без холода, без отопления, в дождь, были все вместе. И вот чувствуется студенчество, когда мы решаем задачи, делаем домашку там. Первый выход на большую сцену Уникса, когда сидит большое количество зрителей, и ты такой маленький, что ты пытаешься рассказать какую-то историю. Это очень здорово. Очень здорово, что помимо обучения можно заниматься каким-то творчеством и находить себя в этом. На первом курсе пересдавал экзамены, думал, все уже отчислят, но выкарбкался, сдал, и вот в итоге даже просто диплом получаю. Это был день, когда я получила грант на свое исследование. Когда я, день, когда я получила этот грант, ну, для меня он был самым запоминающимся. Лучшие выпускники университета вручили лично ректору бинокль, как капитану славного корабля под названием Казанский федеральный университет. Церемония награждения выпускников-отличников завершилась совместным фото на знаменитой лестнице. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. На сегодня это все новости. Следи за нами в социальных сетях и наслаждайся каждым днем лета. До новых встреч!